После утверждения графика отпусков может потребоваться перенести дату планируемого отпуска по просьбе сотрудника или по другим причинам. Такой перенос можно оформить с помощью документа «Перенос отпуска». В списке документов найдем график отпусков, в котором одному из сотрудников требуется принести отпуск. Открываем его двойным щелчком мыши. В табличной части документа выделяем сотрудника, которому будем переносить отпуск.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 поле «Номер» не заполняется. Номер документа устанавливается автоматически. В поле «Сотрудник» отображается сотрудник, который был выбран для переноса отпуска. В группе полей «Запланированный отпуск» отображается тот вид отпуска, который предоставляется сотруднику. В поле «Дата начала» отображается запланированная дата начала отпуска. В разделе «Отпуск перенесен» указываем период, на который переносится отпуск. В поле «На период S» по умолчанию отображается текущая дата, установленная на компьютере. Вводим в поле дату начала, на который сотрудник переносит отпуск. В поле «По» указываем дату окончания отпуска. Новая дата начала отпуска будет отображаться в печатной форме номер t 7 Обратите внимание, что сделать два переноса на один отпуск нельзя, действительно будет только последний. По ссылке «Как сотрудник использовал отпуск» можно получить информацию об использовании сотрудником положенных ему отпусков и их остатках. В поле «В связи с S» необходимо указать причину переноса запланированного отпуска для ее отображения в печатной форме. Если отпуск переносится по инициативе сотрудника, следует установить флажок «Перенос по инициативе сотрудника». В поле «Руководитель» и «Должность» значения отображаются по умолчанию. При необходимости эти данные можно поменять, развернув выпадающий список и нажав на ссылку «Показать все». Откроется форма, в которой можно выбрать необходимое значение. В поле «Комментарий» вводим дополнительную информацию к переносу отпуска. В поле «Ответственный» по умолчанию отображается имя текущего пользователя. Если все необходимые данные о переносе отпуска введены, следует сохранить документ. Для этого нажимаем на кнопку «Записать». Будет создан документ «Перенос отпуска». В колонке «Фактический отпуск» будет отображаться ссылка «Отпуск перенесен», а рядом со ссылкой «Новый период отпуска».